Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня еще один ролик такая напоминалка о том, что у нас с вами в понедельник будет коллективное погружение. Только в этот понедельник, я не помню, число какое, кстати. 15-го. 15, -го. 15 -го числа, да, после Дня Святого Валентина, 15 февраля, у нас будет коллективное погружение на тему исполнения желаний. Даже как-то преддыхание такое возникает, исполнение желаний. На самом деле, это не будет повторение того погружения, которое было в декабре. Мы пойдем немножко по другим алгоритмам. Мы развиваемся. Мы развиваемся. И нам все таки надо каким-то образом вас подвести, чтобы у вас включился процесс осознавания, чтобы это желание было не от ума, а изнутри. Действительно ли это ваше желание? И вообще желание ли это? И вот на определенном процессе погружения и распознавания вот таких вот сигналов вашего внутреннего маячка нам бы очень хотелось чтобы у вас включился процесс осознавания что весь отражающий мир вас да? вся реальность это ваше зеркальное отражение и когда этот процесс включается тогда становится очевидным что вы можете проявить все и тогда желания перестают быть несбыточными и тогда можно исполнять любые свои желания, потому что исполняющие вас не кто-то, ожидать, что вам подарит, это вы сами себе дарите. Исполняю. Да, не кто-то за вас заработает, это вы сами себе придумывали зарабатывание, никто-то вас ограничил, поменяв на более дешевый вариант, никто-то, этот кто-то у вас. Вот процесс осознавания этого, соединенный с определенной психотехнической базой дает очень быстрые эффекты в жизни. Проверено на здоровье людей, вы видите уже обратная связь. Мы публикуем потихоньку. То, что люди нам пишут, присылают, благодарят. На самом деле вся обратная связь у нас уже не вмещается на сайт, и мы не знаем, где ее публиковать, потому что ресурс перегружен. Хотите подключиться? Ждем вас. В понедельник, 15 февраля, в 20 часов мы даем, да? да 20. В 20 часов вы заходите на платформу sabrishin, subrityon.com, открывайте свой кабинет, оплачиваете и участвуете. <coughs> Начало ровно в 20 часов. Мы никого никогда не ждем, потому что те, кто не поучаствовал, может, тот, кто не поучаствовал с нами онлайн, может потом просмотреть и точно так же uh -huh. выполнить эту работу погружения. Более того, у вас остается это видео, и вы сможете погружаться под него и под другие запросы. А к понедельнику участники готовьте, что же вы хотите, какое желание, чтобы у вас в жизни исполнилось. Только желание должно быть действительно искренним, которое вы действительно желаете. Ключ – искренность. Искренность самим собой. Поэтому, возможно, перед тем, как загадать вот это желание, имеет смысл поговорить со своим зеркалом, сказать ему «я люблю тебя, я ценю себя». Я принимаю себя, я понимаю себя, я осознаю себя, я чувствую себя. Ну и дальше. Все, что вам придет в этом потоке. И уже в конце спросить у себя. Чего же я желаю? Чего же я желаю? Не моя душа желает, а я желаю чего. Угу. И почувствовать так, тынь -тынь -тынь. и вот тын тын Искренне это, глядя себе в глаза в отражение. И вот это, и пожелать. И потом ловить кайф от того, как это проявилось в жизни. До встречи, это друзья! Очень круто! До встречи!